Внимание, внимание! Мы сегодня говорим о важных новостях, происходящих на российском рынке. Мы посмотрим сегодня, как доходы услуг связи растут и как это отражается на акциях компаний, обслуживающих связь в нашей стране. Также мы увидим, почему взлетел сургут нефтегаз на 7% и посмотрим, как российская экономика подвержена влиянием увеличения накопленных просроченных кредитов <laughs> начинаем как всегда это канал easy trading и ведущий григорий сегодня мы с вами посмотрим в свете новых а поступлении информации в новостных лентах, посмотрим, как себя ведет рынок и что с ним происходит на примере нескольких акций. Обзор будет очень короткий, чтобы не загружать ваше и мое время. Так, у нас, как всегда, приветствует заставочка, которая говорит о том, что все ваши действия на российском и на любом другом рынке <coughs> обязывают вас воспринимать в полной мере ответственность за эти действия. Итак, значит, что у нас в новостях видно. Первое, что я увидел, интересно, это доходы услуг связи. В первом полугодии выросли на полтора процента. По сути, это копейки. И мы сейчас это проверим на акциях МТС. МТС. Понятно, мобильные телесистемы МТСС, смотрим на картину в месячном графике, действительно прибыль, друзья, ерундовая, график МТС лег в горизонт, а это значит, что здесь торговать не надо, покупать не надо, ничего делать здесь не надо, вот это вот здесь вот будет крутиться до тех пор, пока рынок не скажет свое веское слово и не пойдет в какую-то из сторон. Ждем развития событий. Может быть у связистов появится больше доходов от ваших расходов, и тогда их акции куда-то пойдут. А может быть меньше появится. Следующая новость касается Сургут-нефтегаза. Почему-то он взлетел аж на 7%, обновив максимумы. Надо сказать, что в Сургутнефтегазе я уже давно <coughs> нахожусь. <coughs> вот буквально с этого момента. <coughs> Здесь была точка входа неплохая. Я ее взял. <coughs> вот И, собственно, до сих пор в ней сижу. Ну, очень приличный у меня коэффициент безопасности. Ну, риск на прибыль. Так, э, и как я советовал в одном из наших вебинаров, который проходил, надо следить за своим портфелем и анализировать графики. Итак, что мы видим на Сургуте? Мы видим, что развивается у нас третья волна и началась коррекция этой третьей волны. Куда она идет? Зоны коррекции. Если мы посмотрим с вами на двухмесячный график, Аллигатор, похоже, тут будет болтанка в четвертой волне, довольно тяжелая. И аллигатор, по-моему, сейчас направлен вниз. он взлетел на 7%, он также и упал, больше, чем на 7%. Если вот это вот в новостях говорят, что это 7%, то падение, собственно... А, я могу уже вот так смотреть его относительно предыдущей цены сейчас посмотрим 4,6 процента, а падение было аж 26 процентов ничего себе это да, -да, да жду когда сформируется полностью четвертая волна она оформится и пойдет пятая волна тогда будем искать точки на продажу, на выход из этого актива <смех> Если будет, это, конечно, интересно. И последняя новость, которая была. Россияне накопили около 14 миллионов просроченных кредитов. Друзья мои, к чему вот эта вот вся информация поступает? Мы в одном из обзоров смотрели, что Центробанк уменьшает объем денежной массы. Это означает, что деньги становятся дороже взамен этого. Центробанк как бы стимулирует кредитную политику и, выдавая кредиты, подсаживает людей, ну, по-русски говоря, да, на крючок. Вы постоянно в кредитном колесе, вы бегаете ради того, чтобы заработать и оплатить кредиты, да, но под угрозой висят ваши имущества, ваши ценности. Как это влияет на экономику? Да очень просто, в один прекрасный момент, из-за того, что экономическое образование очень низкое у нас в стране, да и вообще во всем мире экономическое образование не ахти себе, это влияет таким образом, что просто люди перестают оплачивать кредиты, и вся денежная система в какой-то момент рушится до тех пор, пока эти кредиты не прощают, или не разбираются с заемщиками, отбирая у них Последнее имущество. А, где мы это можем с вами увидеть? Мы это с вами посмотрим на РТС. Или лучше на Сбербанке. Так как Сбербанк у нас одна из компаний кредитных, да, то она именно занимается этими кредитными операциями. Но Сбербанк у нас, это обычный Сбербанк пошел в третью волну и ожидается падение продолжение падения я ожидаю <с> довольно наверное глубокого первые уровни падения находятся вот на этих уровнях предыдущей коррекции следующие уровни падения находится на уровне второй волны а после первой сюда вот мы ждем и здесь какие-то будут развиваться события в четвертой волне да то есть аналитики будут рассказывать о том что там к примеру объем просроченных кредитов увеличился Платежи просроч, просрачиваются, там, недвижимость падает в цене из-за того, что накопленные кредиты невозможно оплатить. Это же целая цепочка событий. Допустим, если вы берете в ипотеку квартиру и сдаете ее, то ваши арендаторы должны обладать достаточной суммой средств, чтобы оплачивать м -м, вам арендную плату. Если в стране уменьшилась денежная масса и деньги стали дороже, то меньше гораздо людей арендуют квартиры. Люди деньги экономят, они как-то перебиваются с семьей в каких-то там много-много-много а, житных квартирах или берут что-то поменьше, да, и тогда ваша недвижимость перестает оплачиваться арендаторами. Вот это новость, да? И тогда вы попадаете в тот режим, когда в стране денег не ахти, их мало, они стоят дорого, у вас работа не дает возможности оплатить а, ипотеку по вашему а, жилью, и арендаторы не готовы платить за ваше жилье ничего. Поэтому, если у вас есть а, такая собственность, арендная собственность, думайте, как ее переделать, потому что, ну, как минимум, друзья, скоро настанет такое время, когда будут искать более дешевые варианты, экономичные, и если вы будете средним инвестором, ныне соображать, что делать в рынке, то тогда получится такая штука, что вам придется продавать эту недвижимость по сниженной цене, ниже, чем вы ее покупали. На этом все, друзья. До встреч. Счастливо.